Я хочу рассказать вам историю о больном раком, 9-летнем мальчике, который скончался в четверг. Почему эта история действительно важна? Вы станете свидетелями несправедливости, происходящей в Турции, когда послушаете историю этого мальчика. Отец Ахмета, Харун Риха Атач, томился в тюрьме после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Его мать, Зикия Атач, также была под судебным следствием по аналогичным обвинениям. Согласно режиму Эрдогана, они считались террористами. Через два с половиной месяца его мать Зикия Атак была освобождена, но отец все еще находился в тюрьме с сентября 2018 года. Когда Ахмед начал испытывать мучительную боль в руках, он обратился к врачу, и ему поставили диагноз «рак кости». Ахмед надеялся побороть свою болезнь с поддержкой отца, поскольку отец был его героем. Бедственное положение мальчика Ахмета Атака, страдавшего раком кости и хотевшего, чтобы отец был с ним, конечно же, не имело никакого значения для правительства. Госпожи Зике Атач не разрешили сопровождать сына, у которого была возможность лечиться в Германии из-за наложенного на нее запрета на поездки. Ахмету пришлось бороться с этой болезнью без родителей. Он поехал в Германию со своей бабушкой, без матери и без отца. Ахмету было очень трудно быть вдали от отца и матери, поэтому он вернулся в Турцию. Для завершения лечения Ахмет хотел полететь в Германию с мамой. После месячной кампании активистов запрет на выезд в Киатач был снят. И 3 марта ей разрешили забрать сына, но было слишком поздно для лечения. Ахмед снова вернулся в Турцию, и его единственным желанием было провести свои последние дни с отцом. После вспышки COVID-19 Ахмед возлагал большие надежды на встречу с в тюрьме отцом, потому что многие страны временно освобождали своих заключенных. Ожидалось, что Турция последует их примеру и освободит свои переполненные тюрьмы. Однако правительство исключило политических заключенных из этих списков. 27 марта, после интенсивной кампании в социальных сетях, призывающих турецкое правительство освободить его отца, Ахмед смог увидеть своего отца в тюрьме всего 5 часов. Ахмед скончался забирая с собой свои желания и бормуча имя отца даже на смертном одре, покидая плачущую мать навсегда. Эта фотография, сделанная на похоронах девятилетнего Ахмета, заняла свое место в истории, как фотография, подтверждающая несправедливость и неправосудие, правящие в Турции. Многие истории заканчиваются счастливым концом, но только не это. Anlayamadım oğlum Oğlum bilemiyorum oh, no, no. biliyorum. biliyorum Biliyorum oğlum biliyorum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 ¿Y te lo daba a la